Все, Clay! Под страх на никакой оси Как вы поняли, не вышел к нам никто. Сегодня у Паша так, что вот перед церковью. Просили снять четыре дома в ту сторону, не они целые. Спасибо, люди, что я к вам приехала, а вы не вышли. Я думаю, с лиманом пора завязывать. Oh, oh, oh. But they now it's a time that they are aiming here. Yes, Подбили только что. Все, плюс. Я наблюдаю, как он кодит, сейчас должен уже остановиться. Сука горит и едет. А ну отходите все, сейчас быка будет работать. Фух. Боли, ни, боли, Танки, сиба, сиба. Он горит. Все, плюс приняли, сейчас у нас остановится еще чуть-чуть. Так, кто? Все. Есть еще КПГ? Давай, Все, плюс добиваем сейчас. Что там? Добавь, На, сука, пидор, горит. Что там? Что на поле? А ну, Тёма, Симонавт. победитель танков нахуй, стука. Красава. А ты уже по нас. Мазух! -ху! Куда хуярит? По наши? Нет. Нет, не нахуй,